Итак, дамы и господа, всех еще раз приветствую! 240 КМЧ Пик против Нера, карта Д Инферно матчмейкинг по Counter-Strike Global Offensive, Ранге у ребят... Непосредственно от Лема до Глобала. Три самые верхние ступени рангов. Ну и у вас, как обычно, в наушниках вы можете услышать Александра Найф-Смирнова. Меня то есть. И вместе с вами мы сейчас будем наблюдать за этим противостоянием. Напоминаю, что в матчмейкинге не бывает формата Best of 3. Это по умолчанию Best of 1. И, соответственно, здесь не бывает овертаймов. Но, но может быть ничья, кстати, да, это единственная вариация, где в кайеске может оказаться ничья. А, в атаке начинает коллектив НЕР 240 кмч, пик начинают в обороне и в обороне клеятся дела на самом деле не самым лучшим образом. Ну по никнеймам мы сейчас пробежимся. Здесь есть, конечно, отдельные нюансы, которые стоит, наверное, <laughs> на которые стоит заострить внимание, нюански такие себе, конечно, с никами. Ну, три игрока обороны против четверых игроков атаки, попытка ретейка, бомбы, ну и плента А. Непосредственно Майк Трахер разменивается и более того делает два минуса, но остается в соло ввиду гибели всех тиммейтов. И здесь Дуфи. Дуфи готов принимать соперника. Прием, конечно, получился довольно-таки корявенький, но все-таки получился. И пистолетка остается за коллективом Неро. Составы. Составы, дорогие друзья, на ваших экранах. Майк Трахер, Козла, Козлапер, наверное, давайте так называть. Фикс, Дэвид Дон и э, Швайн. Ну, собственно говоря, в составе Нера состав ну, не сильно прям круче. Закат, э, Кила Райс, Потрошитель, Дуфи и... Ну, как заебумбы читать, я не знаю. Ну, так и буду читать заебумбы, дорогие друзья. Ну вы уж не проводите каких-то аналогий с грубыми матерными высказываниями. Ну, такие у ребят никнеймы. Не я в этом, так сказать, виноват. Ну что, первый минус на банане в исполнении потрошителя. Минус его МП5 и проход непосредственно на точку Б. Ну, можно считать открытым. еще один минус от... Третий минус от потрошителя Погибает и Майк, и Давидон Погибают ребята, к сожалению, из команды 240 МЧ Пик без вообще каких-либо шансов на что-либо хорошее Это, кстати, уже к... Эйс в исполнении потрошителя, дорогие друзья Только хотел сказать, что это квадра, но уже Эйс Собрал так собрал, дорогие друзья Вот такое вот начало у нас Ну и на табло, естественно, 2-0 Саша, сборка твоя ты имел в виду, что это интерфейс, где счет, карты и так далее Я просто не сильно шарю да, абсолютно верно. Абсолютно верно. Всем, кто сейчас присоединился на трансляцию, дорогие друзья, приветики, приветики. Не, не успеваю иногда читать чатик, поэтому могу какие-то сообщения оставить без внимания, но вы уж не обессудьте, обязательно, обязательно я все прочитаю, на все отвечу. Удачи вам, лучший комментатор... Вы, рек, рек, рек, рек, рек. Султон, спасибо вам большое. Ну что, Майк уже на лопатках. Вот такое опять многообещающее начало для коллектива 240 МЧ пик. В скобочках нет, однако Фикс находит возможность разменяться, забирает потрошителя. Но тут же погибает от рук Килларайз И попытка размена от Швайн, кстати. Ой-ой-ой. Вот он, ваншотик. Замечательность дигла прилетает в голову Килларайза И вылет игрока 240 МЧ пик. Надеюсь, что он вернется. Ну а пока... Пока что ситуация 3 в 2. Есть достаточно неплохие шансы для обороны реабилитироваться и забрать раунд. Да, пусть Бен не самый качественный, но он как минимум есть. И этим нужно пользоваться. Вернулся пятый игрок. Ура, ура, можно сказать. Ну, здесь Дэвидон. Легчайший минус, естественно. Минус заебумба. Ну, и последним остается Закат, которого застреливает Интересное слово. Застреливает. Наверное, правильнее сказать. Расстреливает а, товарищ Швайн. Ну и счет на табло 2-1. Вот таким вот нехитрым способом команда 240 КМЧП умудряется выровнять ситуацию, ну как минимум э, реализовать свой девайс на раунд, который был не самый крепкий, надо признать, но был, был честно говоря, где ники и карта выглядит прикольно, что не сказать о шапке команд, ну прикольно анимация победы, ну шапка команд уж вот вот такая, извините, извините, мне тоже она не очень нравится, мне кажется, что ее можно было бы как-то немножечко подпилить, так сказать, покрасивее, ну ладно, об этом я потом с человечком с одним замечательным Поговорю, может быть, что-нибудь э, порешаем. Майк Трахер простреливает потрошителя, следом еще и понимает нахождение рядом оппонента. Оппонент, кстати, со скаутом. И пуля, выпущенная со снайперской винтовки игрока атаки. Цель свою настигла, но осталось, осталось все-таки э, количество хелсбаров. Э, хелсбаров, господи. ХП. Количество равное трем. Попытка, попытка, не пытка, по всей видимости, но заебумба здесь на своем скауте полностью разруливает, в общем-то, ситуацию. На точке Б у нас остается единственный, это Фикс. Ну и достаточно хорошо, под него открывался соперник, что ж Фикс не сделал, минус я не знаю, но... Увы и ах, теперь численный перевес уходит на сторону игроков атаки. Ну и с поставленной бомбы, я думаю, этот раунд проиграть будет практически невозможно. м -ка и калаш в руках обороны. Ну и скаут, калаш и м -ка в руках игроков атаки. Ну и, конечно, опять же численный перевес плюс позиционный перевес. Ну можно пытаться, конечно, но по-дефьюски там, насколько я понимаю, игроков обороны все ну, относительно... Хреновенько. Давидон вместе со Швайном, все-таки. Э, не со Швайном, простите, с козлопером. Э, с козлопером <laughs> пытаются что-то сделать на хелпе. Сбирают одного, но тут же попадают под размен. И ну вот тут уже козлоперу надо убегать и пытаться спасти свой э, девайс. Не успевает сделать минус. Погибает. Его э, оппонент от взорвавшейся бомбы. но ну, а счет тем временем становится 3-1. И вот тут как-то не очень, по-моему, приятно попахивает вся эта история для коллектива 240 КМЧ. А, плюс еще и вылетал один игрок. Это тоже вроде бы как может как-то вот влиять на, знаете, микроклимат внутри команды. Но так или иначе, все-таки Нера берут раунды. Атака, напоминаю, это все-таки атака. И забирать в ней подавляющее количество раундов это всегда приятно, но ну, по крайней мере на данный момент мы можем говорить, э, как замечательно фикс открылся на стрельбу от потрошителя Ха -ха -ха. Айда Потром, открылся очень э, хорошо сейчас фикс, наверное, плевался после такого пика, ну что сказать, 240 километров в час Вышел, пикнул и но ровно на такой же скорости уехал в лобби, как говорится. Молотов на хелпу, ну Молотов здесь абсолютно, конечно, не нужен. Он немножко сдержит игроков обороны, но ненадолго, да и по факту, я не знаю вообще, стоит ли здесь... 240-километровой скорости пытаться что-то выбивать. Давидон прокидывает, тем не менее, кафель. Здесь своп девайса. Ну и, само собой, все это дело слышит. Товарищ закат. Минус от заката. И козлопер. Ответный минус по дуфе. Ну, тут Швайн со снайперской винтовкой точно уже никуда не полезет. Это закрытая позиция. Ну и на саппорте с ним будет отыгрывать тот самый любитель козликов. Любитель порнокопытных, которые э, немножечко бегают. Минус от Швайна по закату, ну и засейвленный раунд, как я уже говорил, взрыв бомбы и счет 4-1, дорогие друзья. Просто где полосы, либо их укоротить, либо делать э, подники команд размером. Ну, не знаю, в целом, в целом, видите, оно вот так выглядит, я изменить это не могу. Я сразу говорю, что вот-вот. Вот внешний вид не могу изменить Могу немножко изменить, допустим, расположение радара Могу немножко изменить расположение никнеймов Но какие-то глобальные правки вносить здесь я не могу Такая вот печальная история Поэтому вот такое, какое есть Ну, в целом, это в любом случае приятнее, чем была до этого Черно-желтая, ну, на мой взгляд, как-то вот это как повеселее, что ли Потому что черно-желтая, там, во-первых, очень сложно увидеть а, лайфбары Соперника ну прям реально очень тяжело увидеть, потому что полоски очень тонкие Здесь, как вы можете заметить, когда игрок погибает, его лайфбар укорачивается И в принципе становится заметно, что он погиб, а вот на предыдущей сборке такого не было Я только сейчас понял, что Козлопер, ты смягчаешь, когда прочитал реальный ник Да, Козлопер это на самом деле уменьшительное ласкательное, да с цветами сочнее однозначно Да, но здесь есть несколько вариаций цветов Но я выбрал вот такой, мне он прям зашел Гораздо-гораздо больше, чем все остальные Минус от потрошителя по Давидону, ну и точка по сути пробивается игроками атаки, но на самом деле выход последует на точку Б, учитывая позицию э, за заебумбы, который уже ну собрал сверх информацию. Непонятно зачем, конечно, потрошитель пошел отдаваться под вражеское АВП, но так или иначе бомба заходит на спот Б и уже вбивать Швайну, ну скорее всего, наверное, даже и не стоит. 26 секунд до конца раунда Ровно столько времени оставалось в запасе У игроков коллектива Неро Но вы посмотрите, еще Швайн что-то бегает на точке Нет, все, сейф. Однозначный сейф. но здесь Даже просто глупо себе представить, что он может пойти И попробовать ретейкнуть Я, конечно, всякое видел Вот недавно на закрытой трансляции матча Я видел, как э, Ну, в общем, эту нарезку я опубликовывал. Возможно, вы видели ее у меня на канале Как э, игрок с ником Господи забыл. Бинго. А, как игрок с ником Бинго остался один в 3, по-моему, или в 4 со снайперской винтовкой и взял, нечаянно затащил <laughs> за 16 секунд до конца раунда. Ну вот здесь могло бы быть приблизительно то же самое, если бы, конечно, Швайн действовал чуть-чуть быстрее. Но пока 5-1. Пока все попытки игроков обороны как-то изменить ситуацию, происходящую на карте, ну, разбиваются а, рифы их соперников. И рифы достаточно серьезные, тяжело проходимые. Как вы видите, многие моменты выигрываются именно перестрелками. То есть не какой-то там командной игрой, не какими-то раскидками, а просто банальным аимом. Просто команда Нера, по всей видимости, стреляет немножечко лучше. Хотя, конечно, это такой... Такой себе это, вот видите как, неплохой достаточно спрейдаун от Давидана на, на шаге, просто на стрейфе убрал своего соперника. Но при этом это разменный минус, потому что на банане уже подставился фикс под вражескую снайперскую винтовку. Майк Трохер забирает Дуфи. И здесь Заебумба пытается и таки делает минус по ребрам, забирая в них Давидона. еще и поджим Банана у нас здесь есть, ну, Майк Трахер, сделав минус по Заебумбе, отходит, и вот как теперь вот этот момент закончится, заканчивается он плохо для игроков атаки, остается в соло Килларайс со снайперской винтовкой, бомба потеряна. И за этой бомбой уже, по всей видимости, игрок атаки, ну, как-то, наверное, и не пойдет. На мой взгляд, конечно, не очень должен он идти, потому что АВП, да, вроде как с одной пули и убивает. Но соперников вдвое, они в позициях, и такие позиции, ну, с огромной долей вероятности, в принципе, не отдаются. Хотя вот сейчас можно попробовать было бы подрезать, если попасть в хорошие тайминги. Соперника под фонарем и... Да! <с буду Hola> подрезает. Но здесь, конечно, раунд Козлопера. Но такое просто нельзя проиграть. Хотя сейчас полетит э -э, Хаешка. Ну, Хаешка в бойлер, но ну, это совсем не туда, куда надо. Молотов тоже совсем не туда, куда надо. Ну и под моменталку надо открываться от товарищ. Товарищ была же еще флешечка. Можно было ее хотя бы э -э накинуть, ну, раз уж... Здесь в любом случае концовочка раунда, и надо уже что-то пытаться делать. Тактическая пауза у нас, но, разумеется, она совсем не тактическая. Как вы можете видеть, у команды 240 км в час в очередной раз вылет. Да. У ребят что не раунд, то кто-то постоянно вылетает. Ну, такое бывает, такое бывает. Вот буквально недавно я здесь зацепил краем глаза видосик, в рамках которого человек демонстрировал. Мне прям даже слеза немножко... Счастье за человека накатилось, потому что, как было написано в описании к этому видеоролику, он, <как> простите, он уже очень давно хотел поиграть в CSGO, но его старый ноутбук не тянул. И вот у него появилась возможность э, обновить, так сказать, ноутбук на чуть более сильный, но при этом по-прежнему такой же слабый ноутбук, который осилил запустить CSGO в 20 FPS. И я просто представил, насколько вот человек радовался тому, что ему удалось запустить CS GO Ну, и это прям, знаете ли И я такой типа сижу с 300 FPS на ультрах, думаю, да А у него просто на минималках 20 FPS Ну, там такая покадровая анимация, что ну, ну просто с респы хрен даже выйдешь <с> При таком fps -е. В общем, да, есть еще, оказывается, и вот такие ноутбуки Которые не тянут даже банальную CS GO Что ж, пауза пауз закончилась Пауза закончилась Пятый игрок вернулся И Киллорайз уже успевает сделать минус по фиксу Тем самым, ничего себе Какая маслинка сейчас Киллорайзу в ответ прилетела Ну, Потро, тем не менее, опять-таки, разменный минус И попыточка зайти куда? Правильно все туда же. Попыточка зайти на точку Б, которая в данный момент полностью лишена какой-либо защиты. Бомба устанавливается прямо на входе на точку. Ну и как, как теперь пытаться что-то выигрывать, честно, я лично не сильно понимаю. Но можно всегда, конечно, попытаться, почему нет? Потрошитель, два фрага, и остается козлопер! Со снайперской винтовкой. Я так чувствую, сейчас эту снайперскую винтовку у него почти всей командой будут отжимать. Но не успевают добежать другие игроки атаки. Все. Все хорошо. Даже просто, в принципе, у потры Счет 6-2. Медленно. Не... Вот нельзя сказать, что этот матч идет ну, как-то прям быстро. Да, 8 раундов, по сути, за 16 минут это уже... Похоже на что-то такое вот средний так скажем, да, статистическое. Ну и опять-таки атака, самое главное, уверенно забирают раунды. А оборона пока что как-то дремлет. И, наверное, хотелось бы все-таки видеть чуть более какие-то активные действия. Килорайс, энтрифраг по Давидону. Попытка от Потры а, дать еще один минус под точкой Б. Ну и здесь контрраскидка от 240-километровых в час. Майк Трахер попадает Дуфи в голову. Ну и тут же отъезжает от рук Потрошителя. Следом Потрошитель через дымы убивает Фиксая. Швайн забирает Потрошителя. И тем самым палит свою позицию для вражеской снайперской винтовки. Килорайз забирает своего соперника не из немецкой стороны, так сказать. Да? Ну и Козлопер остается последним. У которого, кстати, есть 100 хп, 100 брони, куча патронов, есть дым и хаешка, но самое главное, чего у него нет, это дефьюз китов. Ну и, конечно, хоть какого-то намека на то, что он где-то может тактически, так сказать, переиграть своего соперника. Ну, По-моему, здесь немножечко торчит ствол, даже не надо ничего выдумывать. Чё, куда там киллорайс смотрел, для меня вообще загадка. Ну, сейчас Козлопер понимает, что у него есть один из соперников под катериспом. Один где-то в сайде. Ну, и как выйти с цирквухи уже совсем непонятно. Забирает заката. Успевает засейвить снайперскую винтовку. Но, тем не менее, теряется очередной раунд. И счет на табло становится 7-2. Команда Нера уже приближается к победе в первой половине. А у игроков обороны назревает вдруг... Необходимость провести экономический раунд Ну, или же какой-то форс Ну, не знаю, что здесь сделать лучше На мой взгляд, ну, вот лично я, например, сделал бы, наверное, экономический Чтобы денег хватало бы на побольше Ну, то есть раунду на 2, на 3, там, глядишь, может, хватило бы ну вот то, что Фикс закупился в ноль и при этом не обладает даже девайсом, ну вот это вопрос, конечно, спорный. Но есть снайперская винтовка, так или иначе, к ней надо что-то докупать, чтобы как-то попытаться спасти а в случае каких-то жестких перестрелок. О! Как больно. Отличный хедшот от Майка. Ну и у нас снова телодвижение под точкой Б вылетает молотов а, от килорайза и попытка прохода под точку немножечко этим же самым молотовым притормозилась, а игроки обороны разжились очередным девайсом. Ну и здесь дым на хелпу, собственно флешка верхом и конечно проход под многострадальческого швайна, который постоянно пытается точку Б держать в соло. Но в этот раз уже тиммейты, кстати говоря, стянулись, а под точкой А в это время погибает Заебумба. Есть игрок обороны на гробах, есть игрок обороны за троечкой. И вот как раз за троечкой-то игрок оказался важнейшим, важнейшим в этом раунде. И это тот самый Швайн. Ну а в соло у нас остается Килларайс, И а, отличие от того раунда, где он был в соло до этого, один в 2. Ну, например, то, что здесь он один в 5. И <смех> просто один в 5, собственно, да? Это уже обо многом говорит, да, что нужно сделать минус 5 аж для победы в раунде. Ну и бомба, да, у него была здесь сразу на плечах, что, естественно, очень и очень позитивно, да. То есть не нужно бежать за этой самой бомбой. Но важно ли это, когда у тебя 5 соперников, черт возьми, еще в, ж... в живых остаются? А, раскидки, на обоюдные раскидки. Кстати, надо признать, не зря, ребята, получается, докупили что-то там себе, да, приобрели какие-то молтовы, какие-то пистолеты, что-то там. Все это удалось реализовать и в перспективе а, переконвертировать в какой-то адекватный бай-раунд уже вот на одиннадцатом раунде этой встречи. Козлопер, минус Дуфи не самый удачный мув на точку А сейчас совершает игрок коллектива Нера. Ну и в это же время <кхм> Простите, дорогие друзья В это же время Потрошитель Собирает информацию под точкой А Ну а под точкой Б Вроде бы тем же самым пытался заниматься Закат Ну, отзанимался, давайте скажем так Отзанимался Давидон Минус потрошитель, заебум забирает Майка, но ситуация 2 в 4, и минус, который сумели наконец-то сделать игроки команды Нера, не сильно, в общем-то, что-либо меняет в картине происходящего, по-прежнему они как были позади. Так позади и находится Швайн, ну, судя по всему, обречен здесь на перестрелку Понимает, что где-то здесь кто-то есть Пытается отстреливаться сразу от двух оппонентов И погибает таки от рук килорайза. точка Б падает Но не настолько уж все и плохо здесь у игроков обороны По сути, позиция у Давидона и Козлоперов весьма-весьма ближняя И до да, попадания в килорайза бомба не успевает встать ну и отошедший на банан Заебумба вынужден со снайперской винтовкой возвращаться обратно. Перестреливают Давидона. Ну, тут скорее, конечно, ошибка э, самого Давидона. Я не знаю, что сказать. Я просто не знаю, что сказать, дорогие друзья. И здесь внезапно Заебумба вытаскивает. Я просто потерял до речь. Вот, честное слово, честное слово. Я тут как бы думал, что ну все, Ну такое уже, как можно такое отыграть? Скорее всего, никак. И вот поворот, дорогие друзья. Оказывается, Заебумба может отыграть нечто вот подобное, да? Как-то странно это все таки Но там что-то ребята между собой, посмотри, не поделили. Не поделили. П-90 и Дуфи. Смертельная связка, которая открывает этот раунд, дорогие друзья, на ребрах двумя минусами. Потрошитель с автомата Калашникова перестреливает Козлопера. И вот вам, пожалуйста, точка А. Что было, что не было ее, о ней остается только вспоминать. Да, изи и зад, я согласен. Очень изи. Минус от э, заката и фикс. Тоже, кстати говоря, с П-90. Но остается один против толпы оппонентов. И что-то я вот не понял. То ли тельтанули уже ребята из команды 240 километров в час пик... То ли не тельтанули, но, но факт остается фактом. А, движение, которое сейчас делал игрок обороны, ну, явно ему не помогли бы выиграть, и он, по всей видимости, как бы и не хотел выигрывать. Ну, другой вопрос, что он с P91 в 5 навряд ли бы и выиграл, даже если бы очень сильно хотел. Ну, понимаете, желание выиграть — это невозможность выиграть, это две большие разницы. Ну и у нас снова Force от команды 240 километров в час пик, но как вы помните, их Force buy зачастую работают гораздо лучше, чем их девайсы. Но вот пока есть такие ребята, как Майк Трахер, проблему команды Нера будет полным-полно. Два ваншотика с дигла. вот замечательное начало называется. Минус от заката по Майку Трахеру, хоть кто-то его успокоил, ой-ой-ой-ой-ой-ой! Какая грубая ошибка в позиционке от команды Нера. Одним спреем удается сприть сразу двух оппонентов. Киллорайз последний. Гордый воин ловит хаешки, ловит кучу пуль. Ну и 30, простите, 23. 23 хп остается. Жутковатенько жутковатенько. Что с 23 хп можно сделать? Хотя, черт возьми, вот только недавно еще вытащил э, e бы один со снайперской винтовки против двоих. Типа, не знаю. Э, фикс в тильте КД ужас. Я согласен, да, 1 на 12 это такой себе КД. Это прям... Это прям боль. 1 на 12, ребят. Кажется, кого-то забустили. Вот, кажется, кто-то не играет на ранг суприм. В этом матче Не будем показывать пальцем кто Ну, по-моему, вполне все очевидно Ну, кстати, 23, 23 секунды до конца раунда но... А на момент, когда Килла Райс оставался один против двоих Можно было пытаться и, кстати, даже тащить Ну, счет позволяет, потеря этого Калаша Ну, абсолютно не смертельно Там у Заебумбы 9 900, а сейчас еще из-за поражения в раунде насыпят Как бы, ну... С девайсами точно проблем не будет А может быть красивый моментик бы получился На лоу хп удалось бы выиграть М? Как вы думаете Я думаю можно было бы на самом деле попробовать Потому что опять же критичного ничего не было Ну с тысячу заебум бы Он может всех просто тупо продропать сам Ему даже никто не нужен Зато вот теперь у Килорайза денег нет Вот в чем проблема То есть у него ну, калаш то сохранился Но денег то ему не дали У него 1600 Выбивается немножко из рядов своей команды ну, однако, естественно, на бай-раунд обе команды наскребли, что одна, что другая. В этом я вообще, в принципе, не сомневался. А тем временем у нас 9-4 уже. Близится конец первой половины. Потрошитель. Один минус. Минус один от заебумбы. И козлопех, козлопер, Вот тот самый любитель козликов, короче говоря. Сделал еще один ответный минус, укусив Дуфи. Давидон. Подловил заката, который пытался тут сейчас раскидки какие-то мутить ковров. Потрошитель заебумба еще по одному минусу. И остался последним в живых снайпер команды 240 к пик. Это Козлопер. АВП в его руках. И такой, конечно, выиграть, мне кажется, честно сказать, не получится. Да, заебумба выигрывал 1 в 2. Но там была абсолютно другая ситуация. Во-первых, он играл в атаке, а не в обороне. Во-вторых, ему надо было ставить бомбу А тут бомба уже установлена И Козлоперу надо как-то ретейкать эту точку Ну вот, соответственно, здесь, естественно, правильное решение Это просто попытаться спасти АВП, чем Козлоперу занимается Ну а у нас 10-4 и сейчас, oh простите, дорогие друзья, что-то подтроило немножко И сейчас начнется последний раунд первой половины Ну а далее последует смена, как вы знаете, дорогие друзья и вот и он, последний раунд половины От него в целом не так уж много чего зависит Но 10-5 для обороны, согласитесь, будет лучше, чем 11-4 Потому что, ну, разница в раундах довольно-таки серьезная да? Если 11-4 разница в 7 раундов, то вот 10-5 разница в 5 И тут у нас неожиданно один раунд, получается, дает 2 маппоинта Какая хитрая штука матч Матчпоинт, простите Майк Трахер на, на авике забирает потрошителя. Фикс с МП-9 отправляется пуш своих соперников. Но на самом деле, по-моему, здесь задача украсть вероломно снайперскую винтовку. Но нет. АВП остается лежать на полу. МП-9 заходит в упор. Уже просто под, под, под ручьем стоит. Вообще, в принципе, игроки обороны вышли в этот раунд в агрессию. Швайн забирает Килларайза, а, И заебумба, кстати, отвечает минусом по Дэвиду. Но перевес сохраняется за обороной. Это важно. Сохранялся за обороной. Это важно. А вот он тот самый фикс, который сидел в ручейке и все-таки сделал свой минус. Не зря, как говорится, в нем сидел. Ну, закат. Сумеет ли отработать по информации игрок атаки? По полученной информации. Ну и как бы оппонент в общем -то, достаточно громко топает. Ну, понятно. 응 <s. <s. <s. <s. <s. <que -le>, понятно. Не сумел. Пытался, но что-то не срослось Ну, Фикс немножко поправил свой КД Это уже не 1.12, а 3.13 Кстати, 3.12 у Заката И намного лучше Ну, кто у нас здесь много настрелял-то? Кто у нас вообще здесь много настрелял-то? 21 килл Самое большое количество у Потрошителя Из команды Нера. Второе место у Килла Райза Из команды Nero. Ну, Третье место уже... Достается, кстати, Майку Трахеру из 240 ммч пик Ну, 10-5 Опять же, повторюсь, счет не самый приятный, но рабочий Играть можно, играть можно Да, конечно, теперь Нера еще и в сильной стороне будут раздавливать как бы своих соперников Дело такое Потрошитель выигрывает две легчайшие перестрелки Я не знаю, на что рассчитывали соперники, стреляясь с глоками через всю карту Ну естественно, наказание... Не заставила себя долго ждать Здесь в упоре Дигл отрабатывает на все 120% э, Забирая потрошителя И следом еще и Давидон забирает Дуфи А далее падает закат Килорайс. Минус Дэвид И в спине оказывается у игроков атаки Теперь есть оппонент Так еще и мало того, что оппонент есть Он еще и бомбу выбил с бомбкерри Миха Трахер Ну, Майк, как вы понимаете, да Можно называть Мишу Можно называть Майкл, да в общем, можно, можно, его Миха Трахер называть вот так. Ну, понимает, естественно, что на банане, ой, ой, ой, куда? Зачем? Я не понял на самом деле вообще никак не понял а, движение от Килларайза. Зачем он там в принципе подшо... пошел что-то поджимать? Не сильно понимаю, куда сейчас побежал за ебумба? Какая у него была информация о том, что будет разыгрываться точка Б и зачем он туда, в принципе, побежал, для меня тоже остается загадкой. Но дефюзки-ты у него, тем не менее, имеются и нет армора, дорогие друзья. Вот это как раз в этой ситуации куда страшнее. Хотя у его соперника тоже нет армора, но Дигл э, куда больше наносит урона с одной пули. Хотя за сотый, в общем, здесь будет очень сложно разобраться. Но дефюзки-ты однозначно помогают эту ситуацию реализовать. С чуть большим профитом. Ну, куда вообще, не прочекав сайт, направился заебумба? E Какая-то просто череда... Череда бессмысленнейших движений, которые... Ну, к чему вообще, в принципе, должны были привести, для меня остается под вопросом. И теперь не остается никакого вообще времени ни на что. Почему изначально не был чекнут сайт? Вот это единственный вопрос, который я хотел бы задать сейчас товарищу заебумбе. E ну, на мой взгляд, самое логичное место, которое изначально нужно было бы проверить, это точка. все таки там сидят ребятки чаще. Так, ребят, что-то это... Подфризило сейчас, по-моему, да, немножко. Небольшие фризы сейчас присутствуют на трансляции, если я не ошибаюсь. Хотя вот сейчас их уже, по идее, быть не должно. Ну, они у вас уже должны были пропасть, но что-то немножко подфризило. Такое бывает, не обессудьте. YouTube, как вы знаете, в последнее время... Любит поприкалываться, ничего с этим не поделаешь О, какие хорошие хаешки от Дэвида Ну, ладно, благо потерял всего 9 хп Вроде бы не такое уж большое количество Но потеря все равно, это не плюсик Потерять это не найти а Прессинг точки А в численности 4 человека Один под точкой Б остается развлекать Это Майк Трахер, ну а тут Поттер на дигле. Правда, так бывает, да? Два минуса от потрошителя, и еще и девайс, по сути, к нему уже теперь в лапу попадает, да, и это, кстати, галил, но Дэвид и Майк Трахер дают ответные фраги, и теперь у нас ситуация с перевесом для игроков атаки. А проблема в том, что пока потрошитель разбивал... Своих соперников потихонечку ему никто решил не помогать. Ну, типа, зачем? Типа, зачем? Ой, заебумба! Отличный тайминговый выход на двадцатку. Два фрага сразу залетает в копилочку. Но нет информации по бомбе абсолютно никакой. Это не позволяет стянуться с точки Б килорайзу. Поэтому вместе со своим товарищем они вынуждены находиться на разных позициях. Фикс начинает топать. Ну и тут уже, по всей видимости, получает в спину. Наверное. Нет, не получает в спину. Что парадоксально... То есть Зейбумба услышал соперника топающего на 20, но вообще ничего не сделал для того, чтобы его попытаться как-то убить. Хотя понимал наверняка, что оппонент где-то в спине. Но с другой стороны сыграл более сейвовенько и еще и калашиком разжился. Все хорошо, 11-6. Ну все хорошо надо понимать для команды Нера, а не для команды 240 кмч пик. Потому что они сейчас отдали, ну по сути отдались, вернее, под форсбай. И Это, ну, мало приятного в этом. Давайте так вот. Хорошего в этом точно ничего нет. А, тем, тем временем, теперь игрокам атаки предстоит сыграть раунд с пистолетами. Да-да-да, вот только что у них были калаши и галилы, а теперь у них пистолетики. Только-только-только пистолеты даже на какую-то фармилочку Никто денег наскрести не сумел. Счет 11-6 и... Как-то уже плавно надо готовиться к 12-6, по всей видимости. Майк, ну, может, ваншотнет еще кого-нибудь. Он ж любит у нас ваншот из дигла выдавать. Я бы хотел бы увидеть, во всяком случае. Но ну, здесь подсадка 2D, так сказать, работает на ура! Ваншот. Человек ваншот с дигла. Не ваншотит. Попадает, но не ваншотит. В результате Дэвид погибает и остается как раз-таки только тот самый ваншотищий чел. Который погибает от выстрела дробовика в упор. Не самое приятное завершение раунда для команды. 240 мч пик. Ни единого минуса на своем экономическом сделать они не смогли. Я, конечно, понимаю, что, может быть, и не было бы задачи даже, в принципе, она, может быть, и не стояла, эта задача, сделать а, хоть какое-то количество фрагов. Но, так или иначе, это нужно Даже если мы не делаем фраги Наша задача всегда как, как минимум В атаке попытаться поставить бомбу Кстати, хочу напомнить, дорогие друзья Что у меня в группе ВКонтакте был запущен Опрос И в опросе, набрав 86% Голосов, победила команда 240 км в час Вопрос был Вот это забежал вот это забежал, дорогие друзья. А Фикс вообще только спустя почти 40 секунд начала раунда очнулся. Такой, оп, оп, ребят. Вы что, подождите, вы что здесь стреляетесь, что ли? Да у меня ж уже пол команды полегло. Подождите и меня, пожалуйста, тоже. А Дэвид погибает, ну и следом за ним а, на отдых отправляется Фикс. Счет 13-6. Ну, как-то пока все это выглядит. Не камбэк способно, дорогие друзья Очень хотелось бы увидеть, конечно, какую-то ожесточенную баталью, Какие-то хитрые и интересные наработки от 240 к МЧ пик Но не похоже на то, что ребята здесь что-то сумеют на самом деле сделать Ну, ну тяжело у них идет атака Хотя, по сути, здесь можно было конечно, придумать много всяких разных вариаций ведение раунда, но большинство, конечно, вариаций сводится к тому, что ребята сидят под ручьем, ну а дальше играют от минуса и от инфы. На мой взгляд, это... Мета не работает уже довольно-таки много лет Не очень она уж прям пользуется популярностью Вот, например, из-за таких моментов Потрошители закат просто на двоих Сейчас разобрали полу команды Кстати, Козлопер хорошее попадание в Потрошители сейчас было Но без минуса попадание хорошее и все И все Не очень продуктивное, так сказать, попадание Ну, а Майк... Короче, понял, что в этом раунде уже по ходу дела ловить нечего. Бегает, носится туда-сюда вместе со своими товарищами по команде. Выйти никто никуда не дает. он не чекает правую сторону. А там ведь частенечко на перилах сидят а, воробушки а, в виде соперников. Майк Трахер, кстати, только что погиб от вражеской АВП. И последний живой козлоперушка убежал в свой собственный респаун. Прятать свое тельце. 40 секунд до конца раунда, и единственное, на что может сейчас, конечно, надеяться Козлопер, что к нему просто никто не придет, и он хотя бы следующий раунд с Калашом сыграет, ведь денег ровно ноль. Но тут, кстати, тоже появляется очень важный момент, что нужно на самом деле умереть, наверное, потому что, ä, ну, денег денег не будет, да, то есть его сейчас, допустим, убью, вернее, если, допустим, он засейвился, у него ноль. Да, у него есть калаш. Потом его убивает, он получает там, грубо говоря, за свой луз-бонус там, ну, округлим, допустим, полторашку, что он на полторашку купит. Разве что только полторашку. Но э, даже под полторашкой ты навряд ли кого-то убьешь. Ну, здесь удалось еще э, заработать, простите, 6 сотен баксов. Даже 9. А за счет трех фрагов, которые умудрился <laughs> напоследок оформить козла-пёр. Но, опять же, повторюсь, 9 сотен, да. Ну, получит он свои опять потом полторы тысячи. Будет две четыреста. Что там на две четыреста? Армор с пистолетом только если. Ну, может быть, какую-то фармилочку возьмет. Ладно. Не будем уж загадывать, как там будет все это дело дальше происходить. Может, они и выиграют раунд, и ему ничего не придется делать. Какая-то изикатка. Ну, не сказать, что изикатка. Между прочим, она уже длится 37 минут. Поэтому это не совсем изикатка. Хотя в рамках... Того, что это Counter-Strike Global Offensive Здесь матчи идут в принципе немножко дольше Чем в 1.6 Можно сказать, что да, изи-каточка Какая-то есть, ну и 14.6 Навряд ну, ли можно, конечно же, назвать Потной каткой Но атаки позволили Действовать чуть более широко И Ну, я не знаю, насколько это сработает Сумеют ли Неро удержать своего соперника В упоре, когда этот соперник Будет пушить Тут, тут вот вопросы, опять же, да? вопросы к действиям игроков обороны а Когда вы уходите в глубокий э, диффенс, а сумеете ли вы потом отбить э, натиск соперника Ну, по всей видимости, вопрос риторический и с приходом потрошителя на точку А В живых из команды 240 МЧ пик остается два игрока Это Майк Трахер и Дэвид, который на точке А на данный момент, в общем, даже и не, не находятся да, Печально, печально Ну, отдача 15-го уж точно на руку Команде 240 КМЧ не сыграет Ой-ой-ой-ой Куча иероглифов, простите, я не знаю, как прочитать вас Но спасибо вам большое за подписочку на YouTube-канал 15-6 И это все-таки, дорогие друзья, матч -пойнт. Ну, по деньгам, ну, можно закупиться Можно закупиться С пренебрежением к гранатам Ну, либо же Не знаю Либо можно не закупаться и просто смириться с тем, что это 16-6 ну, такой как бы вариант в любом случае плохой. Не тот, не тот вариант не очень наверняка зайдет команде 240 пик Но что-то надо делать. Вот там два человечка с глоками. Один уже, простите, с глоком. А, Майк Трахер. А, но все остальные что-то себе докупили. Три калаша и Галил, ну как минимум имеются. Ну и тут попытка. Отыгрыша через ковры Непосредственно на позиции Игроков обороны Потрошитель забирает Козлопера Майк Трахер минус закат И Швайн забирает заебумбу Ну и вместе с этим точка, как вы понимаете, падает Да, то есть тут как бы а Теперь уже раунд будет строиться От ретейка игроков обороны И тайминги удачные Для килларайза который мог бы просто Не успеть повернуться в нужный момент Ой-ой-ой, еще и Давидона съедает Ну, это... Беда, и это фиаско, дорогие друзья. Фикс забирает килорайза В спине внезапно появляется потрошитель. Выход под флешку. Ну, ну зачекал. Хорошая хае, почти себе под ноги. <laughs> Но все-таки перестреливает фикса, дорогие друзья. И это 16-6. Как бы не прискорбно это звучало. Решил даже еще и не сразу дефать. Товарищ потрошитель. Ну, то ли отпустил слишком рано кнопочку. Но по итогу команда Неро не только выигрывает раунд, но еще и выигрывают встречу. Ребятам полетели. Кейсики. Все замечательно. У ребят вообще, в принципе, все хорошо.